Здравствуйте, дорогие мои мужчины-зрители, а также гости женского пола. Сегодня у нас удивительная актуальная тема для всех вас, судя по комментариям, по тем письмам, что вы пишете. Тема звучит так. Как разлука повлияла на нее? Здесь я постараюсь помочь вам увидеть ваши отношения со стороны, раскрою практически все аспекты, все страхи, которые терзают вас. Покажу вам, обоснованы ли эти страхи. А также я покажу вам женскую позицию, что в ее мыслях, что в ее сердце, что в ее действиях, да, будут ли вообще эти действия, а чего она от вас ожидает, это более глубокое прочтение этой темы, так как я сегодня буду делать гранд табло, то есть огромное такое табло на все карты Ленорман. Я возьму колоду, которую впервые здесь буду использовать на своих видео. Она называется «Мистический Ленорман» и сделала ее удивительный художник Элизабет Витчер. Хотела бы сказать, что для многих из вас здесь, конечно, будут даны многочисленные подсказки. Может не все резонировать потому как это общий расклад но основные позиции основные аспекты вы конечно же увидите ваше, ваше как бы подсознание уловит их то есть ваша задача сейчас максимально расслабиться почувствовать именно ту основную часть ваших скажем так переживаний погрузиться в них, но в то же время расслабиться для того, чтобы усвоить, усвоить своим внутренним «я», да, усвоить какую-то часть того, что вам пока не видно, и то, что помогут открыть карты. Конечно же, я не знаю, что будет сейчас на столе, но я могу сказать точно, что это вам поможет. И даже если какие-то позиции будут не очень приятными для вашего слуха, чем больше вы поймете из этого расклада, да, чем больше вы прочувствуете, тем больше шансов выровнять ваши отношения и углубить их, углубить в чувственном плане. То есть, если вы сейчас находитесь в конфликте, нашли себя в этой ситуации, то этот расклад поможет понять глубинную да, чувство вот этого, почему произошел этот конфликт. То есть не всегда причины конфликта, которые у нас на поверхности, не всегда э, это действительно является истинной причиной конфликта. Мы сейчас увидим, раскроем, в какой позиции вы находитесь по отношению друг к другу. Еще раз напомню тему, как разлука повлияла. На нее то есть эта тема подойдет абсолютно всем парам которые в данный момент не вместе либо они а, были не вместе недавно соединились до да, после открытия допустим наших границ о чем мы говорим с вами сейчас очень многие да. Либо пока, пока не вместе и планируют да, воссоединение, примирение, у кого что, либо находятся в конфликте. А также могут меня смотреть пары, или мужчины, или женщины, которые живут вместе, но не чувствуют близости, душевной близости друг к другу, то есть охладели друг другу. То есть такой момент тоже может быть: я начинаю тасовать карты. Пожалуйста, расслабляйтесь, погружайтесь в ваше внутреннее я. Обратите взор, свой внутренний взор на любимую женщину. Если сейчас меня смотрит женщина, то же самое перекладывайте, пожалуйста, на мужчину. Я же начинаю концентрироваться. Расклад этот очень старинный. Он очень скажем так, содержательный, энергетически затратный. Поэтому я вас попрошу серьезно отнестись к моей работе. Кладываю. Я сначала выложу расклад. Потом буду его трактовать. Пока я могу сказать, выложила первый ряд. Расклад называется гран Табло». Напомню, он а, состоит из четырех рядов по девять карт. Здесь 36 домов Ленорман. Для тех, кто знаком с этой техникой, они прекрасно понимают, что это расклад очень сложный. И здесь можно узнать все вопросы касаемо ваших отношений. Сейчас, выложив практически пол расклада, наперед могу вас успокоить, что очень много здесь надумано вас, очень много страхов именно у вас, молодой человек, они не Итак, расклад выложен. Поднимать карты сегодня я не стану, потому что вы должны видеть полностью гранд табло. Оно у меня, естественно, видно сейчас на камере. Я специально для этого сделаю ви видео, чтобы вы могли видеть одновременно две картинки. Я же буду путем обращения к какому-то дому, какой-то карте, делая связки, сложные связки, да, показывать вам, хотя вам это и не нужно, да, вы можете закрытыми глазами, в принципе, меня слушать, но я вам все-таки советую смотреть на карты, да, полностью на это табло, для чего? Для того, чтобы каждая карта могла резонировать, да, входить в ваше подсознание, и проникать вот в самую суть той проблемки, которую вы бы хотели для себя выяснить, да, решить на раскладе и понять, стоит ли вообще думать об этом, либо стоит, стоит эту энергию пустить на что-то более созидательное в вашем случае, понимаете, да? Ну что ж, первое, что хочу сказать, вот это вот основная линия вашего сейчас скажем так событийного ряда того, что происходит между вами в данный момент времени опять-таки напомню подходит абсолютно сейчас для всех зрителей неважно даже сейчас вы в разлуке или нет, но естественно это видео больше подходит для пар, которые находятся в разлуке оно так и называется, как Разлука повлияла на нее. Смотрите, как интересно. В вашем событийном ряде мне показывают сразу карты Ленорман. Я их назову сейчас. Карта Гора – Препятствие. Карта Башня – Одиночество. Карта Книга – Судьба. И карта Облака либо Тучи – Поленорман. Это карта тоже препятствий либо какого-то временного знаете такого состояния скажем так вот то состояние а, негативного такого момента переживания именно у кого что в данном случае в случае одиночества либо а, невозможности поговорить либо состояние конфликта, я проговариваю сейчас все варианты, либо состояние вынужденного какого-то ощущения безвыходности, да, тупиковости, потому что здесь, в этой карте сейчас, рядом с картой судьбы книга, я чувствую, что меня смотрят очень много пар, у которых есть еще одни отношения, они, возможно, не могут выйти из них. Поэтому у них эта карта, да, иллюзии, иллюзии облака, да, называется она. Она как бы, она замыкает этот ряд основной. То есть здесь мы видим, что между вами сейчас контакта нет. Он приостановлен. Приостановлен по этой карте «Гора. Препятствие». Сама же гора, ее дом – это 21-я карта «Ленорман». Находится в этом гранд-табло на 21-м месте. Это место занимает карта «Крест». Вам очень тяжело от того, что вы давно находитесь в этой позиции. Карта «Крест», ее номер 36 – она, да, ее место в этом раскладе находится здесь. Да? Здесь мы видим карта собаки. Это говорит о том, что вы, вы именно мужчина, который смотрит сейчас меня, очень дружелюбно относитесь к вашей девочке. Вы ее очень хотите видеть. Вы хотите настолько, вот как, знаете образ собачки да, такого животного любимого который ну кто такое что такое собака для нас это самый большой самый большой друг наш да вот вы самый самый такой любимый друг что ли да, для этого человека но вы находитесь позиции того, что вам безумно тяжело. Почему тяжело? Потому что преграда неодолимая. да? Какая-то вот вы ее в себе надумали. Почему надумали? Да потому что облака. Облака это всегда иллюзия. Это надуманность. Это то, что вам было свойственно в характере. Либо что-то у каждого, да, своя ситуация. Либо что-то повлекло в результате конфликта да что вы стали надумывать то чего нет каждый со своей стороны почему я говорю каждый со своей стороны да потому что рядом с картой гора находитесь вы причем вы абсолютно рядом но вы как бы отвер- отвернуты обратите внимание вы смотрите в разные стороны но вы рядом то есть между вами даже нет стены она выстроена вашими иллюзиями, вашими страхами, вашими тяжелыми по кресту страхами. У кого это? эта карта Крест, кстати, говорит о том, что это какие-то страхи, которые вам присущи, опять-таки, передались вам через ваш род. То есть вы такой человек, что вам... Проще наедине с собой быть, да, думать о том, что я чего-то боюсь, да, чем поговорить. Вот вам не хватает просто посмотреть друг другу в глаза, вот здесь, понимаете, и выяснить те моменты, которые вам мешают сейчас сблизиться. Очень много пар здесь, больше половины пар, которые создали себе эти препятствия на пустом месте. Причем, да, здесь не обошлось без недоброжелателей, потому что карте перемен, я вижу карту змеи, да, вот она, эта карта, ее место занимает э, как раз карта мужчины, то есть у молодого человека, да, у юноши, мужчины есть какая-то либо другая женщина в данный момент времени, еще одни отношения, которые мешают, да, убрать эти препятствия, да, и вы знаете об этом, и ваша женщина знает об этом, либо, либо, Здесь родственные связи Но здесь не чисто что-то То есть здесь идет манипуляция Со стороны мужчины Со стороны мужчины Потому что женщина находится Как раз, вот видите, облака Вот эта карта облака Шестая позиция Она находится Вот здесь, в этом доме То есть она иллюзиями живет Она не видит картинки в целом Вы либо не озвучиваете Эту картину да, что происходит, а, либо в принципе она у вас ничего не знает, тут есть и такие пары. То есть вы, возможно, познакомились недавно, но скрываете о себе информацию. То есть если вы хотите убрать вот эту вот недосказанность, конфликтность, либо разлуку между вами, возможно, женщина повела себя не очень красиво, либо мужчина повел себя некрасиво в отношениях, вы можете это исправить почему потому что под вашим действием карта луны вы придумали какую-то часть этой женщины которой нет вы придумали какой-то страх себе вы его надумали понимаете женщина она для вас сейчас находится в позиции, в позиции скрытности то есть вы придумали что-то чего нет Придумали себе какой-то страх. Вы должны выяснить, выяснить, так ли это, то, что вы себе надумали. Первая карта, самая главная в этом раскладе, карта Солнца. Она мне дает уверенность вам произнести такую вот установку, что ваши отношения, ваши отношения должны были сложиться сразу же, да, со знаком плюс. У вас первое же ваше свидание было очень ярким. Это карта свидания, первая позиция, да, здесь карта солнца. Оно было ярким, оно вас ослепило, оно принесло вам какую-то э, надежду на то, что эти отношения будут великолепными. Это, в принципе, так и есть. Но... По второй карте, которая следует за картой Солнца, я вижу, что был конфликт. Он был легким, потому что это дом карты Клевер. Клевер у нас в позиции карты общения. То есть у вас был легкий конфликт в общении. Этот конфликт был вызван ревностью. Здесь я могу точно сказать ревностью с вашей стороны. После этого ваше общение прекратилось. Следующая карта общения – да, и преграды. То есть здесь была очень большая ревность с вашей стороны. Женщина закрыта сейчас для вас. Ну как закрыта? Я не могу сказать, что она находится в позиции карты гроб. Нет. Здесь как раз ваши чувства находятся. Потому что вы свои чувства не хотите показывать ей. Да, вы мужчина закрылись по отношению к этой женщине. Она же находится в иллюзиях. Она считает, что вы а, некрасиво с ней поступили. Но вместе с тем она вас ждет. Почему? Да потому что в ее действиях карта «Дом», «Коса» и «Письмо». Перевожу это как предложение. Женщина сейчас находится в доме, в доме и очень ждет по карте «Косы» от вас письма. Я думаю, здесь... Вы все это видите, я это все показываю. Позиция женщины, ваша позиция. Смотрите, вы очень чего-то боитесь. Чего вы боитесь? Карта Луны. Оказаться в иллюзиях по поводу этой женщины. Видите, что она не ваша, скажем так, что она вам чужая да, по этой карте, что у нее есть кто-то еще, что... В принципе, она закрыла перед вами все двери. Это всего лишь иллюзия, видите, Луна. Надуманность ваша. Что идет дальше? Что вы немного, да, по карте ребенок, немного, немного нервничаете, да, крысы. Вот карта крысы – это как бы нервы, потери. Вот вы чуть-чуть нервничаете. Ну, у кого чуть-чуть, у кого не чуть-чуть, я могу сказать здесь. Серьезный расклад на самом деле. Нервничайте по какому случаю? Потому что ваше сердце, вот оно, сердце, находится в карте гроб. да, То есть оно закрыто. Вы бы хотели показать свои чувства ей, но не можете этого сделать. Карта же гроб да, находится в позиции карты якорь. Что такое карта якорь? Это карта постоянства. У вас эта ситуация уже очень давно. Карта якорь находится в позиции солнца. Солнце у нас в позиции всадник. То есть у вас очень давно не было свиданий. Вы давно в разлуке. Как в ментальной разлуке, как в чувственной разлуке, так и в общении. Вы очень давно не общались. Не общались вы в результате конфликта. Я уже объяснила эту позицию. Да? Так вот, что вам советуют карты Ленорман? Для того, чтобы выйти из позиции страхов, причем страхов ваших, молодой человек, вы должны понять, что это ваши надуманности. У вас а, был по карте леса вот здесь рядом со страхами, какие-то манипуляции с этой женщиной касаемых чувственных сфер. А у каждого это свои манипуляции, но здесь не было открытого разговора, открытого какого-то выяснения отношений. Здесь было просто обида и уход в себя каждого из вас. А что могу сказать о вашей женщине? Как сильно она изменилась да, в разлуке? Я могу сказать, что она одинока по этой башне, по этой карте. Одинока. У нее разбито сердце она находится в доме одна переживает почему разбито сердце потому что под, под картой дом карта коса переживает почему потому что от вас не поступает никаких сообщений возможно женщина э, строила какие-то планы я так понимаю по отношению к вам. Почему? Потому что здесь идет общение. Под картой общения карта звезды. Звезды у нас дом звезды в карте Луна. То есть она хотела, наверное, с вами а, соединить свою судьбу по этой карте звезды. да? Это была ее мечта. Также я вижу, что это была и ваша мечта. Но под картой звезды я вижу карту развилка. Вам помешали. И это уже давным-давно тянется. Карта якорь. Я уже рассказала об этой карте. Что еще могу сказать? По вашей позиции. Вы очень много думали. Очень много думали ранее. А, не пришли никакому какому решению. Женщина же просто вас ожидала по этой карте. А потом она стала думать о том, что, э, вот ее мысли, да, о том, что возможно, возможно, вы находитесь под каким-то влиянием то ли друзей, то ли других ситуаций, да, под влиянием, и она как бы вышла из ваших, из вашего поля зрения, да, по этой карте. Она не вышла из отношений, нет. Но она вышла из контакта с вами, близкого контакта. У вас не осталось, видите, коса и ребенок. У вас не осталось такого. Здесь это дома сердца, сердца и кольца, да. Кольцо у нас сейчас в книге. Книга у нас э, вместе крыс, да. Вот крысы в доме чувств. Чувства, ваши чувства превратились в такую горечь, которую вы сейчас каждый, каждый закрыли вот так под засов, да, вот образно говоря в этой карте книга, и ждете, каждый из вас ждет, что же будет дальше. Карты Ленорман очень мудрые. Они полностью показали все позиции, я их все проговорила позиции было много позиции абсолютно разных пар причины следствия вашего разрыва сейчас я постараюсь вам объяснить очень вкратце да так как обучение гран табло не входит в это видео ну как бы это и невозможно в принципе и наверное многие кто сейчас меня слушают, могут даже, знаете, как, ну не то, чтобы устать, но для того, чтобы усвоить эту информацию, нужно много времени. Я постараюсь сказать вам вкратце именно то, что вам нужно слышать. Вот это вот, вот это вот, вот этот ряд. Это ряд мужчины. Это ряд женщины. Я могу сказать будущее ваших отношений сейчас по этим двум рядам и по этим трем картам, которые центральны в этом раскладе. Я могу вам сказать с большей вероятностью для большинства из вас, что именно будет дальше при условии, что вы будете стараться друг для друга стать более доступными, да? общении не блокировать друг друга не оставлять недосказанностей идти навстречу друг другу то есть кто-то делает первый шаг второй отвечает чтобы вы сейчас для себя да не чувствовали знаете отношения любовные отношения это всегда двое И если вы чувствуете холод постоянный холод знаете что Нужно выбираться из этих отношений. Если чувствуете качели, так называемые качели, всеми нами нелюбимые, это слово, да, хотя слово качели прекрасно, но именно качели в отношениях, когда мужчина либо женщина заставляет чувствовать вот это вот ощущение зависимости, да, от, от его слова, действия, манипулятивную зависимость, то вы подумайте, насколько вам приятно быть в таких отношениях. Сейчас я абсолютно уверена в том, что каждый из вас достоин при глубоком ощущении этой темы, да, при том, что серьезно относясь к другому человеку, с обратной стороны достоин точно такого уважения и стремления да, быть вместе, со стороны вашего визави. Мужчина это, либо женщина. То есть нужно всегда понимать, что чувства – это обоюдные чувства. Это не чувство «ты только мне, то есть я все, все отдам, а ты только бери и…» Ну, вы поняли меня. Я хочу предостеречь и мужчин, и женщин от таких зависимых отношений. Так вот, если мы говорим сейчас… О зависимых отношениях, то здесь в раскладе, в данном раскладе Гранта Бло-Ленорман, здесь не такие отношения, здесь искренние отношения с горячо таким посылом любви и желанием встретиться, потому что вы рядом, просто вы не, не видите друг друга, вы как бы под пеленой находитесь обид. Прошлых, либо вас разъединили другие люди. Здесь это очень читаемо в картах, опять-таки, плетки и змея. Да? Предатели были какие-то в ваших отношениях. Кто-то сделал так, что между вами повисла, в общении друг с другом повисла вот эта вот гора. Огромное препятствие. Кто-то очень постарался. Вы же, как пара, находитесь, во-первых, рядом. Смотрите, 36 карт. Они все выложены, но вы рядом, между вами нет даже карты, то есть вы, вы это пара, я вас поздравляю, это потрясающе. И что рядом с мужчиной, горячее пылкое сердце, которое пока не открыто, видите по карте гроб, это восьмой дом, вот оно. Не открыто, он очень нервничает И он страстно хочет свидания Вот он горит этим свиданием Солнце, карта свидания Свидание, кстати, да Карта всадник Находится в доме букета, в сексуальном доме А дом букет сразу Под всадником То есть в карте собака То есть в выводе расклада Смотрите, он жаждет какого Свидания сексуального Гармоничного по карте сад И он очень хочет быть вам настоящим, вот таким самым близким существом по карте «Собака». Карта «Собака» потрясающая в Ленорман. Она говорит о том, что вы родственные души, вы друг друга-то не предаете. Между вами нет предательства, между вами двоими. Вот об этом этот расклад. И он, смотрите, если мы говорим, карты да, «Гранд Табло» выложены, то вот здесь вот середина расклада, я ее рассказала, а здесь финал расклада, вы уже в принципе в финальной точке вашего воссоединения. Потому что гора остается за женщиной, она постепенно уходит, чтобы она быстрее ушла, то есть ваше препятствие, да, тяжесть вот эта по кресту. Вы должны понять, именно мужчина должен понять, что ваши страхи по Луне надуманные по карте облака. Надуманные. Вы сами себе что-то надумали, испугались. Либо вам помогли. Я уже говорила об этом ранее. Ну что ж, возвращусь сейчас к позицию вашего ряда, молодой человек. Ваш ряд крайне слева. Я его читаю так. Вы очень самодостаточный успешный молодой человек такое солнышко по карте медведь очень сексуальный очень активный страстно желающий этих отношений видите по карте аист у вас даже есть серьезные намерения вы знаете что эти отношения приносят вам удачу и вы мечтаете об этой женщине но сейчас вы смотрите на нее как бы в позорную трубу, да, на расстоянии образа, да, смотрите, вот видите, тут женщина на карте, как она в этой одинокой башне заточена, да, ее заточили, драконы летают вокруг, и она в таком огромном пространстве моря, одинока. Вы смотрите, наблюдаете, да, вот карта «Дом под женщиной», и вы очень хотите вот здесь грустите по карте Луна, найти дорожку к ней, да, по карте Леса. Для чего? Для того, чтобы между вами была карта букет, то есть близость, счастливое воссоединение. Вот об этом карта Ленорман. Ваш ряд продолжает. Солнце, медведь, карта верности, да, карта лилии, потрясающая. И самое главное, карта ключ. Вы, Именно вы в этой паре наделены властью, видите, ваш дом-ключ. Дом-ключа у нас вот здесь письмо. Только вы можете первый сделать этот шаг. У вас все полномочия решить эту ситуацию. И женщина, кстати, ждет этого шага. Именно почему ждет? Да потому что смотрит, видите, она смотрит на эту гору и ждет вас вот в этой башне. Здесь настолько все очевидно. Если вы видите эти карты, вы все сами видите. Чего же она ждет? Вот ее ряд, смотрите. Она ждет сексуальной картоплетки, близости с вами. Видите, вы ее ждете, эту близость, вот, и она ее ждет, потому что страстно вас желает. Она ждет с вами серьезных отношений по карте АС семья она ждет выражения ваших чувств по карте рыб потому что чувств не хватает вот этот дом да и карта дерева карта дерева в прошлых раскладах я говорила об этой карте это карта вашей совместной судьбы когда люди видите тут два зайчика дерево их жизни да когда по этой карте вы становитесь не просто родственными душами, а вы создаете что-то, что прорастает корнями вглубь да, и становится грандиозным. Вы, вы друг другу не просто по судьбе даны, вы, вы многое можете в своей жизни а, сделать таким основательным, глобальным. Вы можете вдвоем вы можете практически все. При условии, что вы будете рядом вместе. Разлука на вас очень плохо влияет. Вас очень легко рассоединить. Видите, карта развилка чувства. В тяжелое рассоединение. Видите, вы были верны друг другу, но ваши чувства пострадали. Разлука. Вот разлука. Тяжелая разлука. Вот она. Видите, карта разлуки. В вашей судьбе сделала такую как бы рану, рану. И сейчас эта рана начинает только потихонечку заживать по карте ребенок. О чем вы мечтаете, вот карта мечта, вот карта ребенок, о новом с воссоединении карта кольцо, вот дом карты книга, да? книга это еще судьба. Сообщение, судьба, интернет. Вы хотите воссоединиться в гармоничном союзе по карте 20 САД. Карта САД, ее позиция в Гранд Табло. Эта карта, вот здесь находится, чувств. Чувственная гармония между вами. Понимаете? Между вами даже в разлуке чувственная гармония. Вам мешают обстоятельства. И предательские какие-то манипуляции в прошлом. Их легко убрать, потому что под ними, под этими манипуляциями. Карта клевер, легкость. Вы легко можете изменить ситуацию. Карта изменений, вот карта корабль. Да, уходит этот предатель, уходят наговоры, уходят манипуляции. Откуда бы они ни были в вашей семье, да? в вашем союзе, либо в вашем новом знакомстве. Они уходят, они двигаются. Понимаете? Вы должны ощутить, насколько вот эта вот картина, гранд-табло, насколько серьезно она показывает ситуацию между вами. Вы рядом. Но вы на самом деле ментально. Между вами пропасть. Соединитесь ментально. Поймите, что то, что вы же сами себе в результате, у кого еще раз повторюсь, эгоистических каких-то действий, у кого-то вспыльчивости, у кого-то ситуации политического склада, у кого-то экономического характера. Это все не стоит того, чтобы ваши чувства закрывать в карте гроб, либо молчание, либо страхи. Понимаете? Вот они ваши чувства, они уже возле вас. И вы страстно хотите их выразить по карте всадника. Все позиционно карты я объяснила, рассказала, связки, да? объяснила, к чему вы идете, как важно вам было это увидеть. Еще раз резюмирую. Основной наш вопрос, да? как, как разлука повлияла на нее? Она на нее повлияла, можно сказать, положительно. Почему? Потому что она одинока. Ждет вас в этой башенке, в доме, по карте Луна. Вы переживаете, что она вас не ждет, а она вас ждет. Больше того, более того, она, у нее раненное сердечко точно так же, как и у вас. Но она больше переживает, она вообще о вас ничего не знает. Понимаете? И ждет от вас вот, по карте письма. Вот, видите, она ждет от вас этого сообщения. У кого что, у кого звонка, у кого приезда, вас много. Подстраивайте эту ситуацию под себя. Но именно женщина, именно женщина обладает большей мудростью и ждет вас. Те же немногочисленные варианты, где женщина не ждет, я до этого проговорила, объяснила, как... Понять, что там женщина не ждет, да, и почему она так себя ведет. Здесь же в этом раскладе женщина очень ждет. И ключ, да, карта ключ, она у вас, она ждет, она у вас в доме, это ваш дом, понимаете? Если говорить о картах Таро, то карта ключ, это как бы карта власти на ситуацией, как карта мага, Понимаете, То есть вы можете решить эту ситуацию. Кстати, в вашем ряду потрясающие карты. Медведь, солнце, лилия и ключ. Это лучшие, одни из лучших карт. Говорит о том, что вы прекрасный человек, душевный человек, вы умный человек, верный. Если вы, большинство из вас, да, Если вы делаете свой выбор, то вы ответственны за этот выбор. Я могу сказать так, да, но многие из вас, к сожалению, здесь имеют не одни отношения. Но вы с этой ситуацией разрулите, потому что карта измены, да, вот она вот, она в позиции того, что уходит из ваших отношений. То есть тройственность, двойственность, у кого что, да, она будет у вас меняться. И сразу же, естественно, да, как только это уйдет, ваши отношения, ваше общение, да, они наладятся. Очень был глубинный анализ. Причину я, следствие показала, рассказала. Если говорить об углах, в грант-табло очень важно смотреть углы. Смотрите углы Солнца, Собака. В будущем вас ждет успех. Успех в чем? В вашем взаимоотношении с этой женщиной. И еще всадник и ключ. Ну что ж, по судьбе вам, в вашей власти, счастливые любовные свидания и отношения на долгое время. Потому что у женщины основная карта – это карта дерева. И заметьте, карта дерева, позиция ее вот здесь – и она сменится сразу же, как вы уберете этот крест, эти преграды, эти тяжести отношений. Уберете кого изменщика, предателя, другие отношения, у кого что. Понимаете, между вами и женщиной нет ни одной карты, нет ничего, чтобы стояло между вами. У вас есть преграда, вызванная прошлым конфликтом из-за чего бы то ни было конфликт был в прошлом его нужно обговорить поставить точки над и решить поговорить самое главное поговорить нет общения видите в чем в чем преграда в том что нет общения общение было прервано очень некрасивым путем путем путь этот лежал из-за мужчины. То есть э, преграды, косяки были мужские. Мужский конфликт, конфликтовал мужчина. Может быть, вы нашли сейчас позиции, да, там 2-3% процента, когда женщина, женщина скандалила. Еще раз повторюсь. Посмотрите внутрь этих отношений, загляните, прорезюмируйте эти отношения. Приносили ли они вам радость? Может быть, вы Любовь э, ошибочно приняли, да, отношения за любовь. Может быть, это не было отношениями, это были просто манипуляции женщины по отношению к вам. Таких женщин тоже, к сожалению, много. Но здесь я вижу конкретно в этом раскладе, да, что манипуляции, да, какие-то конфликтные ситуации исходили с мужской стороны. Всех вас очень люблю. Всем вам желаю счастья. Я для вас сегодня сделала такую работу для чего? Для того, чтобы вы поняли, что нет ничего сложного, чтобы решить эту ситуацию. Нет. Самое главное решить ее наедине с собой, да, в своей голове. Понять, что гордость гордостью, но если что-то было не так в прошлом, только в ваших силах по карте ключ да, исправить это. Женщина к вам открыта. Более того, эта разлука ее удручает. Возможно, возможно, транслируется вам другая картина, что вы не нужны, не важны, и есть другие мужчины рядом. Этот расклад показывает, что других мужчин у женщины нет. Она одинока. Более того, она очень ждет, очень ждет вашего послания ей. Таков был сегодня Ленорман. И таков был сегодня мой расклад для вас. Ну что ж, жду ваших откликов, ваших поддержек, подписок. И, конечно же, участие в развитии канала, так как мой канал не коммерческий. И все, что я делаю, я делаю исключительно для вас, дорогие мужчины. До свидания. До новых встреч. Пока.